Мотоцикл едет абсолютно ровно, без каких-то проблем, вот руки. Давай-давай-давай, запрыгивай, ну, вот, лайки. тебе. Всё, Ну что, друзья, человек не хотел, чтобы мы его снимали на камеру, теперь мы забираем этот мотоцикл. Подождите, давайте я вам сейчас Хорошо. Да, Если не хотите, то ваше видео и не будет на Ютубе. Ну, да. ну плюс-минус, по городу, может быть, даже на, да, могли стереть. Дисков хватает среднем на 70-100 на 100 километров, ну, 100 тысяч. 4,53. Минималка здесь 4, насколько я помню. Так, он Хисов европеец, да? Хисов. Часто приезжали, смотрели? Нет, Вы продаете по чем? 260, я ну, за 260 тысяч рублей я прекрасно понимаю, что пластик может да, быть китайский. Да, да. Ну, тут да, тут две скользячки. Тут как бы ничего не сбито. Обычно, когда сильное ДТП, когда сильно стирается, на, маятник, на, на маятнике да. вот здесь, первым стирается очень сильно вот это место. Да, вот так вот тут. Тут, видимо, было какое-то падение. Может быть, даже на рельсу куда-нибудь влетел, поэтому такое случилось. и кстати, заметил, есть, короче, пишут, Китайские Тенли пишут, без буквы С. А потом, смотри, написано Тенли. Ну, то есть, буквы С нету, как бы подделка же, да? Они ж не могут подделывать прям в идеал. Пишут Тенли, думаю, вот это молодцы. Пульты не затертые, не зажухнуты. Все равно горячий мотор. А приборка, что-то она... Корпус приборки, видимо, не родной стоит. Видера мухает сцепление, подщелкивает чуть-чуть. Я на не слышу. Нормально работает. Он от пяти до шести начинает в резонанс ходить. Сейчас нету, нету звука. Да нет, мотор нормально работает. Так, ну подвеску посмотрел, никаких нареканий у меня нет. Здесь э, хруста нет. Так, итого получается 250, да? да я понимаю. понял, хорошо, ладно, все, 255. Сейчас мы а, прождали немало времени, пока а, покупатель переведет сюда денежку. Вот, а, и, соответственно, сейчас мы денежку получили. И сейчас будем кататься и поедем, наверное, сразу. Потому что я понимаю, что мотоцикл вполне себе. За 255 тысяч рублей это вполне достойный мотоцикл, я считаю. За эти деньги сейчас в режим подорожания цен в сезон. Сегодня у нас 60 июня. Бывшему владельцу пожелаем купить себе литр, да? Литр будете брать? Все, всех благ, спасибо. Сейчас туда и налево, да? Все, спасибо. Спасибо вам тоже. Степление хорошее. Вот, сейчас короче поедем у него а, была проблемка мы смотрели его позавчера а он получается работает у него не было возможности отдать его вчера соответственно сегодня мы договорились встретиться он вчера вечером его намыл на мойке вот и электрика начала капризничать то насос не работает то лампочка фары не работает то а, не заводится то глохнет из-за того что включается поворотник вот такие дела но короче говоря настроили все сделали там есть такая фишечка желтенькая, многие кто знает эти мотоциклы, f 4 a либо литровые. Там есть такая общая фишка, плюсовая, большая, на которую приходит расходник, ну, то бишь расходится на всю систему, вот, она у него окислилась. Очень много, кто ее очень часто не обслуживает, ее нужно обслуживать стабильно, хотя бы раз в 2-3 года, вскрывать, смотреть, что с ней, окислы убирать, зачищать наждачкой, шикать спреем и обратно все это дело ставить и будет у вас все работать хорошо если у вас 600 либо вообще любой cbr а, и у вас электрика выеживается то обратите внимание на вот эту вот канитель а, мы дождались дождя я когда приехал сюда было примерно часов где-то час дня 12 пол первого примерно было сейчас у нас 20 минут пятого мы до сих пор ждали пока все это дело с деньгами переведется покупателя случилось сразу с картой он с карты на карту перекидывал средства него заблокировали потому что он а, должен был подтвердить перевод а кому куда он переводит ну, Сбербанк ему позвонил и позвонил причем на другой номер телефона под который был привязан карте а он уже тем номером не пользуется короче говоря он сам звонил с другого телефона они меня спросили а кодовое слово кодовое слово он не помнит Короче, веселуха. Уже после этого не смог уже, как скажем, оправдаться перед банком, что он это он. Поэтому ему порекомендовали приехать в и настроить все бумажки уже с паспортом. Он пришлось ему ехать домой, забирать свой телефон, потом поехать куда-то еще, забрать э, паспорт свой. Вот. Потом поехать в банк, это сорваться с работы, ему надо было. Приехал в банк, стоял очередь, подождал, мы пока все это время сидели, ждали. Вот, решил все вопросы, наконец-таки удачно все свершилось, он отдал денежку, вот, и сейчас мы едем на этом мотоцикле. Вот такой вот аппарат, 53 тысячи пробега, ну, вы, по сути, видели все эти моменты, продавец не очень хотел участвовать в этом видеоролике, он переживал, что я буду снимать его на камеру, что буду там что, -то, что -то, ну, переживал да а он на самом деле оказался очень честным рассказал мне сразу все моменты перед тем как показать перед тем как включить камеру попросил говорит давайте я пока вам все расскажу а вы потом а вы потом а, включите камеру и все это дело расскажете вы сейчас кстати видели я шел со скоростью 50-60 без рук без всяких проблем посмотрите вот я бросаю руки Цикл едет абсолютно ровно, без каких-либо проблем. Вот руки. А ручки-то вот они. И заходим в поворот. Ух. Вот такой экспонат за 255 тысяч рублей. Нет-нет, да и да. Вот это я считаю вполне, правда, нормальная цена. Да, конечно, у него китайский пластик. Но летом... Такой мотоцикл 2005 года 280 не подходи ближе вообще, то есть э, как бы честный мотоцикл. Причем это мотоцикл дилерский. Мы узнали потом, когда я уже увидел документы его. Он дилерский, он был куплен в России. Даже у него максимально чистая история, прозрачная так сказать, максимально прозрачная история. Там видно, сколько было владельцев, и как бы все эти владельцы не было такого, что когда в Америке 20 человек, а потом он приехал сюда, да, как это обычно бывает. Потому что заказ, можно сказать, закрыт. Меня спасает, то, что я в кожаной куртке. Ну, сейчас вторая передача, попробуем ее на нагрузку. Так делать нельзя. Но передача вторая не вылетает, все отлично. Вот я бросаю руки как по у меня отлично едет тут поворачивает еще этот пучек какой-то не уверен тут опять у нас какие-то ремонты дорог это ярославское шоссе там мы сейчас выехали из Ивантеевки. сюда такси мать его стоит полторы тысячи я сегодня приехал, мне сказали, что он что-то не заводится, что-то он барахлит. Я думаю, ну блин, я только что приехал на такси, отдал полторашку. И что-то как-то назад возвращаться мне не особо улыбается, чтобы они там разбирались, что там с мотоциклом. Потом я простоял минут 15-20, прождал, когда а, приедут за мной из гаража. Потому что мы договорились и не в гараже. Вот, я договорился, что за мной заедут, вернее, мне сказали. Я приехал, сразу начал лезть по по проводам, потому что мне объяснили, что мотоцикл был помыт, и после этого поставили, его не трогали. Со вчерашнего дня вот эта ситуация, все было хорошо, а сегодня начали заводить, а у него то чек горит, то приборка гаснет, то ближний свет не работает, то еще что-то. Я думаю, ну первое, это что? Либо пульты, либо мозги. Пульты посмотрели они все, мы раскрутили все пульты, посмотрели там контакты, все нормально, они пропшикали уже в эти все а, эти, как их, Фишки они тоже прощелкали, пропшикали, все нормально, то есть как бы там не должно быть загвозок, воды там не было. Вот. Соответственно, мы... я сразу полез в фишки мозгов, но фишки мозгов были абсолютно сухие. Даже в брызгать спрея мне не было никакого смысла. Но спрей должен быть, конечно, специальный, а мы брызгали ВДшкой. но хоть что-нибудь, хоть не этот, хоть не вода. Вот. А потом я сразу полез в эту фишку, которую еще отец со мной. Отец, который продавца, он стоял с нами рядом, говорит, я говорю, давайте сейчас позвоним, тут Пушкина ребята ребятам заедем, они там отремонтируют, там, то-то, та, та, та Сколько они возьмут? Ну, тысяч пять возьмут. Я говорю, да подождите, давайте посмотрим. Мы в итоге посмотрели фишку. Они там, кстати, позвонили этим ребятам и сказали, что диагностика там от полутора тысяч рублей час. Но искать они могли и два, и три часа, правильно? Поэтому, как бы, где полторы, там и три вот, это да еще тащить, вести. Вот такое себе занятие не очень интересное. Плюс время, плюс туда-сюда. И я начал разбирать фишку и понял, что это вот в этой в основной фишке Оранжевый, желтый У кого желтого, у кого оранжевого, все она желтого цвета. Вот. И все оказалось достаточно прозаично. Все сделали. И сообщили об этом покупателю. А, что-то я скольжу, что ли? Сообщили об этом покупателю. Покупатель говорит, да, окей, хорошо. Если все нормально, перевожу деньги. Он начал переводить деньги, его банк заблокировал. Ну и потом все, что я уже рассказывал в этой истории. А сейчас я еду подождем. Прождав часа 4, как минимум, завершение сделки. Да, ведет, но не везет уже сюда туда. туда. Так, с мотоциклом идут документы, документы правда полностью заполнены. У него 5 владельцев с нынешним продавцом. И у него он дилерский. У него идут два ключа в комплекте, два брелка сигнализации, он семь... 57, три тысячи пробегов, которые плюс-минус можно верить, может быть там здесь там плюс 20 тысяч то есть, такие пробеги разницы ну, не особо заметят. Киски очень в хорошем состоянии, мотоцикл в принципе, тоже ничего. Да, он падал поменяли на китайский пластик. Как-то вот так. Весь день пошел на смарку, думал, что еще что-нибудь посмотрел в но ни хрена. Под дождем ехать, это потрясающе. Там что, на Ярославле, идет ехал по-мать. Мне в обратную сторону надо. Башара. А-а-а. У меня аж очко сжалось. Прикиньте, я еду на Ярославль, иди вот на кусок. Я думал, я на Москву уже. Нет, порыник направо. Сейчас мы вернемся и поедем нормально. Все. Вот это я лохану. Сколько я проехал, получается, до Москвы. А не от Москвы. Что ты делаешь ты? Ярославское шоссе, хрена там, Думать. Так, Москва, я налево. А как мне налево, здесь вот так? Угу. Тут уступи, там уступи, везде уступи. С днемой, отсюда, Весело. Я хочу сейчас чуть-чуть от дождя уехать, потому что дочь уходит на Москву. А я, получается, хоть немножко котнулся, Дожди, надеюсь, не загоню. Не, не смогу я вам показать красоту ускорения, скорости и тому подобное. Да, Да, такое высочайшее удовольствие ехать по такой погоде. И по убитой дороге, конечно. Реально еду на мотоцикле сейчас, как будто я иду на цыпочках, чтобы никого не разбудить. Настолько аккуратно, настолько тихо стараюсь это делать, все свои движения. Ну, знаете, вот как, вот как босиком по льду, наверное, вот так вот. Прям, и еще, и, знаете, тихо это делать. Прям тихо, вот, прям вот так вот, вот, аккуратненько, ручки вот так вот сложив, прям не знаю, почему так. Но у меня реально такое вот ощущение такое. Я не еду на мотоцикле, я как будто иду тихо в фотосыпочках по гололеду, чтобы ничего не степануть. Как слон в посудной лавке, только еще и на льду. Блин, mm -hmm. прям очень ничего такое сцепление у него работает прям четко мне нравится не, не часто р раки что я несу рки не часто вот так вот а, какие-то перегоняю и прям вот знаете вот прям как все вот как влитой такой какой-то такой вот, она прям нравится мне вся Сейчас давайте по пробке прокатимся чуток чуток по пробке тут наверно меня не пустят да не пустят не пустят как-то пробираться слушайте а я вот телевизор открыл и мне мокро я представляю насколько вам сейчас мокро вы сидите перед телеэкранами вам на вас вода капает ужас какой давайте я закрою себе а вы мокнете дальше вообще пипец Фу, как вы так терпите от меня такое мокрое отношение Фу. А -а -а. Вот прям ничего такое аппаратик я вам скажу а, пересмотрели для данного заказчика столько говна и хлама, кошмар вообще э -э, Блин, ну, за хрена хлама такого прям И мне уже может, говорят, так может давай, я говорю, да не, ну я нельзя я говорю, такое покупать, это дорого и глупо Я говорю, ну как, блин, он должен быть за эти деньги в идеале, там, 280 такое себе И торгуется Человека изначально, когда человек к нам обратился, у него было там 260, что ли, максимум, я не помню вот. Как бы уже там потом были предложения что-то получше А, кстати, изначально все только насколько я помню, мы хотели вообще себе, ему хотели РР Вот 2003-2004 года, да То есть что-нибудь такое С еще обычная, не перевернут Так ты моргаешь или нет? Давайте я буду ехать потихоньку, блядь. Вот, кстати, я заметил, что я не виляю, да, все говорят, а что-то виляешь, ты дебил что ли? Я вот заметил, что я а, не виляю, да, и меня никто реально не видит. Я вот так вот когда еду, хотя бы немножко вот так вот а, виляние создаю, так скажем, да, и меня начинают замечать в зеркала. Вот лайки. Да. Вот я начинаю вот. Виляние, знаете, оно как бы Оно привлекает внимание В зеркалах, потому что, как бы, ну машины Все едут прямо, да, а я, получается Мелькаю туда-сюда И мне сейчас, что ты виляешь Я вчера, или когда, позавчера перегонял Мотоцикл, я вам скажу, что я Вообще не вилял, это было Z1000 Потом до этого ехал, короче На Пазере, что ли, не помню на фазе шел, там тоже не белял. Я понимаю, что меня вообще никто не видит. То есть, знаете, вообще просто не мелькает в зеркалах, и все думают, ну машина и машина. А потом уже, когда поравнялся, когда они голову повернули направо или налево, они тогда уже понимают, что это не машина, а мотоцикл. Надо было пропустить, дергаются там и тому подобное. Пугаются. Или вот. уже осознают, что надо было пропустить, но уже поздно. А вот так, когда едешь, виляешь, они издалека тебя видят. И бесполезно там какие-то выхлопы там и так далее. Максимум можно подъехать вот на небольшой скорости, а, бибикнуть, чтобы тебя хотя бы обратили внимание, чтобы могли посмотреть себе в зеркала, там, не, не понимая, откуда это бибикает, но хотя, хотя бы глянуть в зеркала, посмотреть, что куда. Так, я, видимо, визор закрыл, а у меня изнутри У меня сейчас эта видимость не очень хорошая. Короче, видимость ноль, идем по приборам. По приборам 50, значит идем нормально. Так, все, обгоним сейчас, Сейчас немножко дорогие еще такое вот будет отвратительное, потом будет ва-та-та-та-та на заднем. Опа. Подходим. Здесь потихонечку. Так, ты давай-то уроки это тут не один ороде. Самый широкий, что ли. Это вопасно, потом якобы пропускают. сейчас весь в воде еду, да, и резина как-бы нормально сейчас нет такого, что я чувствую, что это будет диссонанс, дискомфорт, дискомфорт, что меня там качает, петляет во все стороны я иду в натяжении, да, я иду не на шестой передаче, я иду немножко как бы на оборотах, 6 тысяч оборотов, скорость, сотка это сейчас у меня уже, походу, 6-ая, этого была, да, вот сейчас я иду примерно на 4-ой передаче и как бы нужно тяжесть, если что, я могу и затормозить, чтобы, да, сбросить вот передачу, чтобы не, не провернулось колесо. И если что, ускорить. То есть, такой на середнячке иду, и как бы вот более-менее уверенно так получается. Пускай мотор ревёт, там, 7000, да, но, по крайней мере, этот мотор не будет валяться. Я просто более, более а, информативно его ощущаю, буду чувствовать его, когда надо будет сбросить, либо когда набрать Брасывать на тормозах на такой погоде особо тормозить не желательно, потому что можно уйти как минимум в лоусайд. Поскользить можно нормально, потерять управление переднего колеса. Кстати, очень часто думаю, что лучше заднее колесо поставить новое а переднее входит. На самом деле переднее колесо намного важнее, чем заднее. Поэтому чаще меняйте передние колеса. Это ваша курсовая устойчивость, ваше торможение, ваше направление. И если в случае чего вы потеряете баланс с этим колесом, ну, в смысле, управление, если даже у вас женос ну, заскользило, то переднее колесо у вас всегда, если что, вы можете выровнять. Красота. так. идем 102. Идем по правилам, как лохи. Лашара на РРК по Ярославке идет. 92 километра в час, да кем быть, а -а -а. комментаторы в Я думал, ты там. Ой, да ты ездить не умеешь, научись ездить сначала, потом ролики выкладывать. Ой, что это за осмотр дебильный? Вот у этих ребят там нормальный осмотр, а у тебя какой-то. Ой, нет, там обзоры, обзоры. Меняют это за обзор, вообще, отстойный отстой за мотоцикл, не дыхать не рассказал, не сколько живет, сколько прет, просто посмотрел и все. Парни, у меня не обзоры мотоциклов, у меня осмотры мотоциклов конкретного, даже не производителя, а конкретного мотоцикла. Мы не рассматриваем эту модель как вам приобретение, что чтобы вам рассказать о ней. Это конкретный заказ под конкретного человека, чтобы он мог ознакомиться с приобретаемым мой им моделью либо даже мотоциклом конкретным не для того чтобы вы посмотрели и поняли да стоит брать или не стоит у меня контент вообще не про это и не продажный контент какой-нибудь а, у меня конкретный видос про конкретный э, мотоцикл не продажный контент, смысле, что если мне скажут, чувак, давай я тебе сделаю скидку там 30 тысяч, 50 тысяч, а ты скажешь своему заказчику, что типа мотоцикл нормальный, чтобы он его купил, не, это продажа, а это услуга. И у меня не будет там на канале какого-нибудь там супер-супер масла, либо супер-супер каких-то присадок. Который надо вам срочно залить себе двигатель, чтобы разыгр... разрекламировать вам всякое чё Не, я не хай такое дело. Извиняйте, если чё, кому не обрадовал. Всё, поедем на Рапамхазу, не через центр, сто процентов, да? Идеалос, Никаких вообще проблем! Нигде никакой баблы нет! Никакого вот этого вот тряски, вот этого вот нет. Я это сам раскачиваю, видите, вот я раскачиваю сам руками. такую погоду такое делать, конечно, нельзя. Но можно вляпаться, по и не получится. Я еще исполняю на чужом мотоцикле. А вы меня просите, а я думал, ты 250, покажешь, как надо ездить. Нет! Я так показывать вам не буду. Простите, извиняйте, но я не понимаю. Вот злое, натищее. собрались все не ради исполнения на заднем колесе по встречке 200, чтобы вы поставили нам лайк. Вы можете вообще не ставить лайки, вы можете ставить одни дизлайки. Мне вообще хочет что вы там поставите. Все хейтеры получат по заслугам. Вас чё, вам что высказывать, грубить, вас судьба уже наказала. Если вы все видите говном, это значит вы мусорная муха. Я только за конструктивную критику. Если, например, человек, понимающий, говорит, да, Патрик, ты вот здесь не прав, потому что я бы считаю, там, здесь вот это, вот это. Окей, мы можем это обсудить. Но когда говорят, а что ты делаешь, какое-то говно, а у тебя за идиотские ролики, ну если вы не вкусили, не курили, не поняли, о чем вообще контент, тогда нас -то видули. Отписка, подписка. Дизлайк, отписка, да, там как, да говорят. Что там мы когда резко встали, так сзади никто мне сзади не несется. Опа. Поехали по чуть-чуть, по чуть-чули поехали. Кстати, вот так вот исполнять на горке тоже не особо. Ну, в смысле, здесь возвышенность небольшая есть. А -а -а, и плюс еще скользкая разметка. И плюс еще мокрость. И резина может быть немножко подкосится. Резина-то я не знаю, я то вижу, что она нормальная. А как она цепляет, ну, хрен знает. Еще не понял. Можно меня пропустить чуть-чуть? Вы вообще ни хера не видите, что это, люди так. Вообще всем хочет Никто не видит, никому ничего нафиг не надо. А вы говорите, я байкер, мне все должны. Да никто вам ничего не должен. У вас Скайлик, Скайлик-мужик. Наверное, один из самых немногочисленных нисанов которые мне нравится Сейчас затем по Чехлисков поедем. Я реально очкую, не знаю, как вы, я реально очкую, что какой-нибудь сейчас просто дернется или дверь откроет. А у меня были такие моменты. Если у вас не было таких моментов, то у вас кто-то открывал двери на ходу, чтобы сплюнуть свой нацвай, либо не смотрел в зеркала и не включал поворотники, просто смещался, прям резко вот так вот. то мне за вас печально, потому что я боюсь, что у вас это будет, а, но будет это немножко более плачевно. Качестве, потому что вы летаете 200, ну не вы конкретно, многие такие вот, лет, летуны летают 200, попробки И мне реально страшно таких людей, потому что если там откроется дверь, там будет намного плачевнее последствия, чем нежели. Если ехать, например, со скоростью поток плюс 20, Поток плюс 20 кмче, айо, айо, айоу, поток плюс 20 кмче, айо, айо, айо. айо, айо, айо. Что-то я дохрена сейчас разогнался. Поток плюс 30 кмычей идет. Ау. Ау. Айоу, айоу, айо. спасибо, пожалуйста. Вот сейчас даже резко может раз и держится, а я уже не успею никуда уйти. Так, чувачела, подожди. Подожди, спасибо, пожалуйста. Так. Кстати, когда начинаешь махать руками, зеркала это видят и тоже пропускают, и ты им тоже махун. Ну, типа, когда спасибо говоришь, они там все начинают сразу видеть. Ты же шевелишься, руками маха... Машешь, махаешь, махаешь, махаешь, Руками махун, махец, махец. Махаешь руками, Вроде как они видят какой-то взмах, крыла. Или, ну, типа, что-то что шевеленку какую-то видят и тоже обращают на это внимание. Так, давай, работяга, давай, давай, охранителька, давай. Мотвелец. Ну, что, ж ты не определился никак. Неопределенный, не уехал. крутить все, крепежи, все пощупать, все почистить, посмазать, телефончиком пройти, смазочки все как полагается. Я еще некогда, мотаю, что-то что сервис ремонтирую. Короче, биздец, биздец. Что-то мерз... Ого, ого, видали какая красота, па ёба вот это сейчас было красиво, реально. Знаешь, Жаль, если вы не видели. И жаль, если у меня не работает камера. Не знаю. Я так понимаю, что молния ударила в отвод какой-то. Я неправильно думаю. Я так смотрю, что молния была как бы снизу. Ну что ты так ведешь себя, а? Так, что вы себе всю дорогу думаете? Ну думаю, как доехать. Это мне бабушка так говорила, что ты себе всю дорогу думаешь. Так, ну что, в наглость включаем, да? Включаем наглость. Так, а нам нужно, короче, третье кольцо, да? Да. А мы сейчас выйдем на Мира проспект. Я просто не очень хорошо знаю Москву. Особенно, если это центр какой-нибудь. Это вообще пипец, центр это вообще кошмар, вообще ужас. Ужас. Центр для меня это все конечно. Мама, мы приехали в центр. следующих 32 они едут примерно километров 15 вот я еду получается чуть меньше чем 20 километров в час потока то есть они практически стоят то есть мне надо ехать 20 понимаете да о чем потому что сейчас может выехать любой откуда угодно и куда угодно сейчас может спасибо Сейчас может любой просто открыть дверь, спрыгнуть на цвай, выкинуть бычок. Ну и чё? Спасибо. Сейчас может любой вообще выплюнуть свою еду. Макдональдс противный, там еще что-нибудь. Будет веселуха. Лучше я это предотвращу и доеду домой спокойно. В любом случае, я быстрее, чем все машины. Поэтому тем, кто хочет увидеть, как гоняет Падлик из Globus Motor, то вы этого не увидите. Я не такой. Я вот. не для лайков здесь собрался. вас исполнять ну что здесь стали то пт что стоим кого ждем так мы поехали сюда тогда нос все такие носатые нос у него Закись азота, нос Носатый такой весь ое, а, -е, а -е. Э, ты давай, не смещайся, да? Иди себя прилично. Капризничаешь. А что здесь светофор стоит? Пусть эти тут... А, себя, наверное... Проспект Мира чувствует себя не очень. Не люблю я Проспект Мира. Я здесь редко езжу. Но я смотрю, что... Чувствует он себя так себе. Так, здравствуйте, полиция. Я мимо вас тут немножко проеду. Можно ехать, что ли? Это как-то странно. Все поехали, я поехал. мной давно еще не ездил таким мокрым. А -а -а. Здоров, всем привет! Кто там? Чё? Байкеры? Ну чё, привет, парни! Мы сегодня мчимся на 600 RR на вашей любимой CBR 600 RR Как там? 16 или как там? RR-TPR-1000RR И сейчас мы приедем в сервис, привезем вот этого красавчика Это 2005 год cpr 600 rr Посмотрите ролик, как мы подбирали этот мотоцикл А потом встретимся в конце ролика когда я уже буду на нем ехать погнали вам погодка красиво да Я, кстати вам скажу неплохой мод я не знаю, как насчет там он полносильный или нет, я так понимаю, что нет. Но он, я вам скажу, жарит нормально так. Ну не то, что прям отжаривает, да? Отжаривает. Но он едет так, что он мне неплохо что Ну я вас прошу, пожалуйста, не заказывайте у нас больше 600 РР. Это пиздец какой-то! А у нас в прошлом, позапрошлом году были одни F4, а сейчас какой-то, не знаю, бум на 600 РР пошел. Причем, если 600 RR у нас были там 2-3 штуки на 10 F4i, -а то сейчас у нас а, 9,5 RR на 1 F4i. -а уже есть в соотношении этих двух моделей. Я уже, блин, устал эти rr смотреть. Я уже вообще устал, в принципе, на что смотреть. Я хочу отпуск себе. У меня выходные я забыл, когда были в последний раз. Воу-воу-воу, Полегче. Полегче. Вау, вау, вау, полегче. Какой-то байкер явно. Наверное, он байкер. Ты, а так можно было раздетым? Ну, хрен знает. Типа жарко было, да? Но теперь он весь побитый а водой. Так, а мне надо будет на трешку, да? Чртовая матери, я манал отсюда сваливать пора. Я хочу отсюда свалить. Валим, валим, валим, валим, жерочке. А вы, кстати, перед ямками, либо перед кочками вы подгазовываете, чтобы разгрузить переднее колесо? Нет. А что вы делаете? Ну, мы обычно притормаживаем перед ней и еще и тормозим. Еще и тормозим для того, чтобы нам а, убить этим самым себе тормозные диски. Потому что мы любим тормозить на почках и на ямах. Мы если видим кочки ямы, мы нажимаем на все тормоза и он так. Тык -тык -тык -тык -тык -тык -тык, вот так, так весело это делает, что потом у нас тормозные диски все погрызаны какие-то. Да еще и а, расшатанные клепки да это так весело так кайфово а потом меняем это судьба на китайские диски это же круто смотрят такие лепесточки красивые да <музыка> здесь какой-то буштец творится. Я разметку вообще не вижу. Какой ряд? Где рядность? Девочка, ты чё? Ты же голая совсем. О, ты ещё тянешь кого-то. Та-та-та-та. что то байкер вообще приуныл, походу. Унылая. Пора. Тут у нас русский язык, да? Есть унылая пора. А если сделать как через запятую, то какое-то обращение. Унылая. Пара. Так, поехали потихонечку, полигонечку ряд пошире берем. И потихонечку покатившийся. вот а-та, рапик, вот-та-та. Вот та ран тан ран тан ну ты, какой ты вообще четкий, чёткий, да, ты же в пробки, четкий в пробке, охуенный же есть вот это вот, и чё толку, блядь, чё толку брать супер-клёвые, супер-пупер-крутые тачки, чтобы стоять, сука, в ним, с ними в пробке, на них в пробке, ну что это, кто это придумал, мать его, зачем это делать, ну типа не четко же, так, девочка, ты там пена вот этот сыкнул. Так, все. Разошлись. Разошлись. да да да Дайте проехать. А ну, что вы как ворога себя ведете? Ну, заставляете меня нарушать правила дорожного движения. Урилки вонючие. Эта половка пипец скользкая. но Нельзя не тормозить, не газовать Ее нужно только аккуратненько переехать Так, ребята Давайте как-нибудь жить дружно Начинаю. так нельзя за мной не повторяйте, вообще не повторяйте нельзя за мной повторять я плохой нехороший пример показываю я просто хочу уже доехать меня уже мокро кстати что благо что хоть не холодно зато спасибо Температура у нас сколько там 75 градусов, Но мотор не греется, это, слава богу, потому что на него воды и ведра льются, естественно он не будет греться, дебил что ли? А -а -а. Я всегда смотрю в зеркала, когда даже вот я вхожу в тачки туда сюда. Вот видите, может, когда камера дергается вот так, я смотрю в зеркала влево вправо, потому что мало ли кто-нибудь сзади появится и хочет прошмыгнуть, а я его не увидел. вот этот год, этот вот, этот Так, друзья, вот, вот вот. ну Нет... Ван, ван, ван, ван, ван, ван, ван, ван, ван, сейчас мне видим, что он не поедет. Я не знаю такую кучу жизни не унести что же представьте что вы едете по дождю, а, смотрите сейчас короче заходите в шмотках садитесь под душ и это и вы как будто едете можете еще на себя какой-нибудь шлем надеть какой-нибудь если у вас шлема нет и сидите кайфуйте как будто это едете вы а -а -а -а. Не знаю, почему народу не нравится стоковый выхлоп. Прикольно звучит тоже. Прикольный стоковый выхлоп. Так, ну ничего, меня никто пускать не хочет, да, никто меня столько не видит. Да? Ладно. можно лоуса уйти. можно потерять сцепление заднего колеса я пережил нашествие и чё? главное событие лета ну да чувак живет всю жизнь для того чтобы сука раз в год ездить на нашествие для него это главное событие а то что дети родились квартиру купил достиг чего-то на работе это все фигня главное чтобы сука нашествие Срать, спать, срать. Ой, сухо, дождь не идет. Какая прелесть. я почему-то раскушусь. Выжил тапки и перчатки. И поехал дальше. Я уже хочу приехать. Я мокрость, полная мокрость. А, я, конечно, рюкзак не взял с собой, я ни сумку, ничего. А -а -а. Переди камера на полосу. И что? Что мне эта информация даст? Ты навигатор. А -а -а. А было бы прикольно, если бы мы фишку не почистили при переключении поворотника, у меня бы просто а, выключился бы мотор. я по привычке бы их переключал в любом случае. То есть я даже знал бы, что их переключать нельзя, но я бы по привычке их все равно переключал. Прикольно, есть такой поп-заглов. Вообще огонь. Сначала я приехал, сначала мы пытались выяснить, что за проблема с этим мотоциклом, почему там такая ситуация произошла с электрикой. Потом вроде уже решили, все нормально, что сейчас там не знаю, там, ну 15-20 минут там хватило, чтобы понять, что не так. Пускай даже полчаса. А потом мы все это время ждали, пока переведут деньги. а, -а, -а это был вообще пипец. Мы уже сидели, я уже пойдемте типа, хоть куда-нибудь шаур-мус едим, как -то". Короче, мы сходили в магазин, взяли еды, там поскандалили с по продавцами, потому что у меня с собой моей маски не было. Вот, там же, типа нужны маски, у меня свои маски не было. Я говорю, у меня есть маски, что раз куда я отракивался. Вот мы не можем вас обслужить, потому что у вас нет маски. Я говорю, а что мне теперь делать? Вы ее не продать мне не можете. Вот вы можете купить маску. Я говорю, я на кассе стою. В смысле купить маску? Я говорю, вы отслужить меня не можете, а маску продать можете? Ну да. Я говорю, позовите администрацию. Администрация мне говорит, типа, да, типа, у нас постановление, у нас, у кого у нас. Я так и не понял, что там постановление, куда, чего. В итоге я написал жалобную книгу, что пяти столблей Взял у кого-то маску, а у продавца я взял продавец да, мотоцикла. Он э, передо мной шел, ну, за два человека мы тоже там покупали, мы почему. Вот. Он передо мной, получается, купил маску. Там набор пяти штук взял. Тоже скандалился. Но я решил скандалить до упора. Вот. И он дал мне маску, я подошел, забрал свои напитки булочками и вы пошли спокойно В гаражу опять ждать когда нам перегодную деньги у меня нам вернет так а здесь что тоже опять что ли 25 это поэтому меня на теленограску я смотрите я капаю весь там ну, течет у меня у меня батарейка садится на телефоне но я хотя бы уже знаю где я и мне навигатор уже не нужен то да что ты надо же я ушел с машины. То я не знаю куда я ушел сама знаю так я не знаю там камера пишет или нет или сколько она еще будет писать ну, короче говоря мотоцикл огонь мне нравится если что-то кому-то есть какие-то замечания пишите только не матерно потому что я очень быстро могу огорчиться и послать всех нафиг у меня вообще кстати есть идея закрыть канал чертовая матерь мечта надоело все это ничего интересного не происходит я канал создавал не ради того, чтобы создать канал, а для того, чтобы просто людям заливать туда видосики, отдавать как отчет, видеоотчет это заливать как видео в хостинг. Вот. Потом, получается, народ поприбежал. И таким образом канал развился. Я начал влиять ролики и тому подобное. Ну, вы всю эту историю знаете. Мне было интересно делать такой контент. А сейчас такой контент, конечно, он теперь в моде. Хотя он раньше нафиг никому не нужен был. Сейчас теперь все подборщики, да, да, я подбо да, я подборщик, да, угу. о, для подборщик, это же круто, да, да, я подборщик, да, я, я, я, я, перестаньте говорить со мной на немецком, вот, ну проедь чуть-чуть, да? Короче говоря, вообще есть идея удалить канал, либо просто закрыть его, либо просто, ну просто, мне просто реально перестает быть интересно, потому что как бы народ а, что-то как-то бомбит там их все-то всех, потом начинает меня бомбить, какой смысл от всех вот этих вот комментариев, надоело все. Борьба ради чего-то, с кем-то для чего-то, зачем, мне это неинтересно абсолютно. Так, это ушла. А я сейчас сюда уйду и пускай на меня там половят. И... А вот он еще один. Красавчик же есть. А, это мужики с цветочками. Мужики с цветочками. Мужики с цветочками. Слушайте, классный мотоцикл. Узенький, компактный. Но, сука, не очень удобно в городе, потому что... Все-таки ну, посадка такая себе. Не очень удобно, я чуть не влепился в машину. Мать твою, давай. Запрыгивай. Давай, давай, давай. Запрыгивай, ну я тебя обеду с другой стороны. Тут ДТП, Спасибо. Что там? Что, что, что, что, что? ДТП у вас тут, да? ТТП детибе, спасибо. Не можете нормально, да? Вам надо было вот это вот детибе устроить. Опа, опа. Так, закрыл форточку. Теперь а. -а, -а. А что, все по трешке едут, а здесь для чего-то? Что это... чё, никому на проспект не надо, или там что закрыто, или что? Что происходит-то? Это все на трешку стоит. То есть кутузовский он вообще пустой. Вообще пустой. Ва-та-та, па па та па па па па та па та па вата па па па па вата па па Вода, вода, вода, вода, много воды. вами тормоза не нажимать в воде, просто катиться. В лучшем случае, если надо сильно нажать на тормоз или задней, или коробкой, перед ком лучше не жать. Ну вы его нафиг, парни. Расшибетесь, чертовой матери и хотя бы просто рухните на месте, поцарапайте мотоцикл, напугаете водителей. Ну вы что, они, у них потом приступ случится, они потом будут бояться ездить. А зачем вам это нужно, они не смогут зарабатывать а, на семье, на на жизнь, и потом их дети будут голодать. Зачем вам брать такую ответственность на себя, за чужих детей? Послушайте а звук мотора. Mm -hmm. Мне все говорят, Бля, мол, что у тебя музыка орёт. Что-то ну, ролики старые там всякие. Че у тебя музыка, что у тебя это, блин, дай послушать звук мотора, на, слушай звук мотора. Подумай, Патрик с ума сошел, мне плевать. Знаете, кто про меня думает плохо, у того проблемы реально с самооценкой, потому что он пытается таким образом себя каким-то, как-то... Рассказать, какой он красавчик. Да мне пофиг вообще, парни, честно. Вот кто там про меня, что думает, мне вообще плевать. Если вы конструктивно как-то. Вот, спасибо тебе большое. Спасибо, блядь, мужик, вообще спасибо. Красавчик. Я прям лайк ему такой бодрый поставил. Бодрый лайк бег такой прям. А, -а, а, куда ты едешь, блядь? Вс. Синяя бедро. Бедро. Синий бедра! Синие кардовые бедра! Не знаю, я еду просто кайфую. Я сейчас просто с вами там звездю. Давай. Давай ты первый, будешь Проходимся. проходить Проходи для меня этот путь. Первый. Первопроходцем. Я что-то боюсь вообще пить, парень. Спасибо. Может быть не очкуют, потому что у них мотоциклы уже не первый год. И они их знают. я что этот мотоцикл как-то я могу, конечно, но я что-то очкую, говорю, что это не мой, это раз. Страховки нету два. Третье это мотоцикл, надо отдать клиенту, а не ремонтировать потом после этого. Четвертых это волокитов, стоять под дождем, ждать вот, Решать проблемы. Кому-то что-то платить. Даже если я окажусь прав или не прав, это все равно как бы проблемы. правильно? Зачем они нужны? Я лучше плавненько, аккуратненько, потихонечку. Поставлю ноги неправильно, как вы говорите, на, на, на подножке. Надо типа на носочках держаться, да? А я типа в центр стопы ставлю на, на, на пол. Пополамки типа, поставлю свои ноги на подножки. Сразу понятно, что он ездить не умеет. Посмотри, как у него ноги стоят. Он даже не на носочке поставил, а свою лапать подснул по центру на шара. Дебилы вы! Вы так на треке будете, на трассе ездить. В городе вы постоянно переключаете передачи. Пониженная, повышенная, пониженная, повышенная. Вы что мне будете тут рассказывать, как мне в городе ездить или что? А тормоза кто нажимать будет, не пойму. У меня нога в городе, вот когда я езжу вот так вот в трафике, у меня нога постоянно на на заднем. Она постоянно на контроле, для того, чтобы нажать. То же самое, как вот эти руки, они у меня не всегда на контроле, потому что у меня рука затекает. Не на всех мотоциклах я могу так делать. Они здесь настроены по-своему, понимаете? У меня рука выламывается таким образом. Мне неудобно нифига это. Я езжу так, как мне удобно. Я знаю, как мне, как мне лучше ехать. И в связи с моими какими-то... Навыками я буду держать свою скорость. И мне плевать, кто там что говорит. Если что, на шипах, если что, давай. Шипах есть хрен. Красавчик же есть, предупредил, что я. Он на шипах же есть. Надеюсь, выжи, почти, братан. Так, поехали вилять. Вот-та, вот-та. Слушайте, я так вроде уже, дождь, уже вроде все. Держак нормальный. Здесь получается аккумулятор. Откручиваем два болта. Здесь они идут под крестовую отвертку. Вот эти два болта. Здесь также нужна будет крестовая отвертка, чтобы накинуть сюда на минус. То есть минус я выкинул вот сюда, чтобы пэковцы видели, что клемма сброшена. И вот это тоже минус. Он был накручен Вот здесь. То есть, я не знаю даже, что это, может быть, там какая-то опция, но вообще здесь по-нормальному надо сделать. Я ее пока убираю сюда, завяжу здесь, вот винты открутить, поставить клемму и залить обязательно полный бак. Мотоцикла бензина нет. Этот ключ, вот этот ключ, будет вот здесь, и он будет пристегнут здесь двумя стяжками. Документы будут лежать под седлом, я поэтому не отправляю документы отдельными грузом, потому что... Ну, они обычно их возят очень долго, то есть я документы отправляю вместе под седлом, он будет закрыт на ключ, и ключ здесь будет привязан к стяжке. Короче, вот так.